всем здравствуйте медиа студия приветствует вас у нас дмитрий тарасов который только что завершил выступление на медиафоруме нашем так и у нас есть некоторое количество вопросов дмитрий спрашивают наши зрители какие сегменты бизнеса сейчас на ваш взгляд будут набирать обороты и какие индустрии останутся в плюсе хороший вопрос я думаю что те, кто задали его, они внимательно смотрели мое выступление, слушали его. Я сказал о том, что мы живем в условиях неопределенности, поэтому точно никто ничего не знает. Но интуитивно кажется, что при переходе на те мобилизационные рельсы, о которых идет речь, это будут те сегменты, которые всегда такой нижний уровень, базовый уровень пирамиды Масло удовлетворяют. Да? Это связано с бытом, с едой, с одеждой. С какими-то перемещениями, потому что, возможно, прямо даже в каких-то регионах будет сложно с работы, и поэтому люди будут перемещаться, двигаться, возможно, в сторону больших городов. Надеюсь, что. Это будет не так ярко выражено, но предполагаю, что это будет тоже. Это вот первый блок, куда стоит обратить внимание. Второй блок — это, конечно, замещение, то есть часть, часть бизнесов просто уходит в связи с внешними обстоятельствами, и те ниши, те продукты, те услуги, те сервисы, которые они раньше оказывали, сегодня уже будет оказывать кто-то другой. Яркий пример — это Telegram и Instagram, да, я об этом у себя на своем выступлении говорил. И если говорить про бизнес-модели и поглубже туда заглянуть, поглубже туда копнуть, то от линейных бизнес-моделей вообще в целом мир переходит. Интересно, как вот сейчас говорить, мир переходит, а мы тоже вместе с миром переходим. интересный вопрос. Да, да, да. да. да. Вроде как деглобализация да, пора, да. получается. Да, ну, в общем, давайте пока, пока академическую такую возьмем срез с поправками на наше сегодняшнее событие, мир идет в сторону платформенных бизнес-моделей и в сторону экосистем. А, ну, один из ярких экосистем на нашем российском рынке, это, например, Сбер. Но, конечно, если я вам скажу, идите, сделайте экосистему Сбер, вы мне скажете, ну, круто ты придумал, да. А, вот, это не та рекомендация, конечно, которую я хочу вам дать. А, давайте посмотрим, чего в экосистеме Сбер не хватает сегодня точно не хватает. Любая экосистема, она хочет поглотить в себя вообще весь мир так, как туча огромная, да, грузовая, чем больше, тем лучше. Вот, поэтому, поэтому давайте посмотрим, чего нету в Сбере сегодня. Они точно наверняка захотят себе это э, купить. Вот, э, уходите в эти сегменты, пускай они даже будут нишевые, чем более нишевые, тем лучше. И развивайте это под определенные ковенанты. Можно, кстати, со Сбером встретиться уже сейчас, да, и на берегу договориться, а каким ковенантам должен соответствовать мой сервис, чтобы он стал для вас интересен, и вы вообще его купили. Но, опять же, яркий пример – это история с чаевыми, да, когда мы все расплачивались э, телефонами. Mm -hmm. Было такое время, оно в прошлом, но <laughs> надеемся, что в скором времени вернется. Нет наличных, надо оставить чаевые в ресторане, в кафе, QR-код. Ну, многие воспользовались этим сервисом, удобно, да нет нужно менять, быстро сделал, пошел, побежал, у тебя такси, следующая встреча и так далее. Вот этот вот сервис, его экосистемы в итоге купили, да? люди, прям семья, муж и жена развивали его, придумали его, написали код, договорились с ресторанами, рестораны его у себя применили, набрали какое-то количество, какое количество чеков, в неделю да, транзакции и все стало интересно для крупных игроков. Их просто купили с большой капитализацией. Все они молодцы. Надеюсь, что они сегодня с нами и готовы делать какой-то новый прорывной продукт. Вот мне бы очень этого хотелось. Передаем привет, если они нас смотрят. Да, еще вопрос: как и где можно привлечь инвестиции в эпоху кризиса? И заодно сразу же вопрос, стоило ли брать кредиты сейчас предпринимателям? Ну, смотрите, что касается кредитов, их всегда стоит брать, когда их дают. Ну, вопрос заключается в том, что по какой ставке и под какой проект. Если мы с вами ждем пятницы 18 числа, как его ждет фу, весь инвестиционный рынок и там настроение вверх, то мне даже сложно представить, под какой ставкой будут выдаваться кредиты банковские. Если эта ставка будет 30%, то как сделать рентабельность своего бизнеса 60, что ли? Но это... Я не знаю примеров таких в нашем легальном сегодняшнем поле. Вот, в общем, кредит всегда надо брать. Вопрос, под какие ставки, на какие условия и как вообще их вы будете отдавать. Но банки сегодня, я думаю, не очень склонны к тому, чтобы вот так вот ходить и выдавать кредиты. Я думаю, что они подгребают под себя ликвидность. Вот, поэтому ответ «да», если сможете взять, берите. А если вопрос, как привлекать инвестиции в этих условиях, это вот нишевые вещи – Видите, что рынок освободился, но это точно абсолютно он будет заполнен. Ну, такое не бывает, да, вот сегодня люди ели, не знаю там, да, да, что, что, откуда пример. Да, вот Москва, Москва в месяц потребляет 3, 3 миллиона тонн. 3 миллиона тонн гранита. Москва потребляет в месяц 3 миллиона тонн гранита. Ну, вообще из него делают э, uh -huh. асфальт, кстати, между прочим. Uh -huh. Он участвует в строительстве. 3 uh -huh. миллиона тонн. Вообще 3 миллиона тонн – это гора 100 метров на 100 метров на 100 метров. прям гора в месяц. Вот Предположим, что по каким-то причинам оказался этот рынок свободный. Кто-нибудь поставлял его там западные какие-то ребята там из Карелии, что-то там везли на своих машинах, поездах. Все это развалилось. Ну, Москва не перестанет потреблять. Она будет потреблять столько сколько она потребляла. Значит, кто-то другой это привезет. Значит, те вагоны, а его, гранит возится в вагонах, которые... Вчера ехали, а сегодня не едут, значит, нужно пойти, купить эти вагоны, загрузить их гранитом и снова вести в Москву. Ниша освободилась, туда точно можно привлечь инвестиции. Вот. Единственное, что горизонт, горизонт инвестирования сегодня нужно как можно, как можно сужать, как можно сужать, то есть выходить на выручку как можно быстрее. Пусть даже, пусть даже на маленькую выручку, пусть даже первый рубль, но выходить как можно быстрее на выручку. Вот эти вот инвестиционные клюшки, да, которые принято рисовать на графиках, вот их нужно избегать или там они должны быть просто по минимуму сконцентрированы. Тогда инвесторы будут готовы принимать решения. Ну и, конечно, это скорее будут такие, знаете, решения из формата э, без сожаления, да, ну то есть долго считать бизнес-модели, изучать финансы, э, финансовое планирование, какие ковенанты туда задать, на что ориентироваться. Я думаю, что сейчас вот будет снижаться э, вот такой вот тот, который я сторонник такого академического, математического подхода, скорее всего, он будет снижаться, ну, в пользу таких каких-то, может быть, эмоциональных, резких, нужно быть к этому готовым и бизнесмену, и инвестору. Есть вот такой комментарий, он, ну, комментарий, который можно прокомментировать, пишет нам человек, значит, надо повышать роль предпринимателя в экономике, дать свободу действий. Отмените все бюрократические инструменты типа маркировок, сертификации и прочих проверок. Люди сами поднимут свой бизнес и экономику в стране. Надо дать послабление в налогах, 1-2% от оборота, никаких проверок, пока не случится. Нарушение, связанное с угрозой жизни, и проверять только тогда. Этих условий вполне достаточно, чтобы бизнес поднял голову и страну. Ну это такая дилемма, значит, либо мы двигаемся в госплан, 2.0, да, либо мы двигаемся в НЭП 2.0, то есть вот это вот два такие, все сейчас любят этими категориями 2.0, да, 2.1, да, вот, да. ну и у нас мы стоим вот на таком вот перепуте, да, либо мы идем в Госплан 2.0, либо мы идем в НЭП 2.0, новая экономическая политика, напомню, это как раз когда государство в некоторых сегментах экономики полностью отдало свободу предпринимателям, uh -huh. вот, ну, благодаря этому в итоге сторона накормилась. А, давайте так, в каких-то сегментах экономики это точно полезно, это точно должно быть. Например, рестораны, например, общепит. Кстати, у нас российские рестораны, московские рестораны, если их сравнивать с Европой, да вы что, они вообще выше классом, там где это все забегаловки по сравнению с ними. Получается, что все эти разговоры про Мишлен там и прочее, это же, ну, просто пиар такой, как хомячок и крыска, да, на самом деле, это то же самое, нет? Да, Мишлен вообще, если что, шины производит и уходит из России, насколько я знаю, вот, поэтому он тоже с рестораном не слишком связан, ну, конечно, конечно, вообще, это такая прозападная система себя хвалить, себя пиарить, придумать шоу из ничего. Но это хорошо или плохо? Вы знаете, это и не хорошо, и неплохо. это просто вот они делают так. Мы чаще, ну, как бы такая вот русская ментальность, да, русский мир, видимо, придется в последнее время об этом часто говорить, у нас чуть другой подход, типа, ну, пусть там они придут, попробуют, сами скажут, что у нас все хорошо, там в другом... Ну, собственно, сарафянное радио работает, да. Ну, конечно, это микс должен быть и того, и другого, вот. Потому что, когда все зазывают, что приходите там дальше, кажется, что-то, ну, неинтересное, ненужное mm -hmm. потребителю, один раз, и все, дальше ошибок уже не будет. Вот, поэтому это сочетание того и другого. Вот, если мы говорим про еду, это, конечно, какая-то рецептура, какая-то... Это технология, которую сложно повторить, ну и без рекламы, без достучаться до конкретного потребителя для того, чтобы фокус внимания его включить. Да, вот у нас, вот видите, тут плакат, вот этот вот контакт сегодня, он происходит, когда мы фокусом внимания потребителя завладели, дальше уже, в принципе, мы можем ему продавать, и новые технологии позволяют это делать по-новому, и передел рынка информационного сейчас очень серьезно идет, да? поэтому вот можно на это посмотреть обратить свое внимание, поэтому хорошо делать и то, и то, то есть здесь нужен быть баланс. Да, есть еще вот такой вопрос, меняются ли стратегии в кризис? Ну, конечно, наверное, очевидно, что меняются, да. и какие инструменты в этот период безопаснее, спрашивает человек, а я дополню вопрос, стратегии, которые были во время пандемии и которые сейчас стоило бы использовать, это те же самые стратегии или они изменились? Хороший вопрос. Я думаю, что, может быть, на нем как раз мы тогда уже завершим. Я извиняюсь, уважаемые зрители, потому что мне нужно на поиск, в командировку я сейчас уезжаю стратегия. Что такое вообще стратегия? Да? Кажется, что это то, что ты принял, раз в год собрался, и все этому как по рельсам едешь. Есть компании, которые стратегию раз в 5 лет пересматривают. Но ну, крутая история, но, наверное, на 10 лет назад на это надо отвернуть эту страничку. В сегодняшних условиях вообще стратегия для меня довольно странное понятие, потому что чем более короткие планы ты делал, да, они должны быть четкие, они должны быть несколько сценариев. Ты должен по ним прям двигаться до тех пор, пока ты не понял, дошел ты до результата не дошел, но а, самое главное в кризис это уменьшать период планирования, ну, то есть не то, чтобы жить одним днем, не так, но стараться горизонт планирования приблизить тебе сюда сейчас, чтобы есть, он был заметен чтобы да? он был заметен, да mm -hmm. там, а, давайте поймем Давайте поймем, там, там, подорожает бензин или не подорожает. Да? Там, ну, через неделю переходим, смотрим, подорожал, не подорожал, на основании этого как-то меняем свою стратегию. То есть как можно чаще собираться с советом директоров, управленческим комитетом, продажник, производственник, маркетолог, да? там, может быть, даже каждый день. То есть вообще от долгосрочных горизонтов Планирование надо приходить краткосрочным и чуть ли не каждый день делать планерку. Вот Я, я помню, когда начинал э, свою работу там, в 90-е годы, тогда не было там, мира, трейла, распределенных систем управления, зумов. Мы просто каждое утро собирались, э, вот, да, пили чай, но ничего в этом не было угу. плохого. И вот каждый день была планерка на день. А вечером планерка, что сделано, что не сделано uh -huh. Вот такой вот формат, знаете, такие вот микро, микро можно сказать, планировочные решения вот Делаем сегодня то, что делаем сегодня Сделали, молодцы, уже хорошо Я как-то недавно столкнулся с инвестиционной стратегией от каких-то людей Которые сказали, делайте 2% прибыли в день, ну и хватит с вас Но зато вы как бы почти гарантированно их сделаете об этом речь идет. А, ну, в данном случае относительной величины, поэтому ну, непонятно, как на это реагировать. Но вообще, да, если моя выручка а, за год – это 100 миллионов, значит, мне нужно в день а, миллион выручки принести. Если я этого добился, значит, я молодец, можно уже… Это более спокойное а, движение вперед. Да, да, именно вот маленькими а, шажочками. А, а. Даже ведь же есть какая-то такая американская, нет, японская, да, восточная. Это какая-то восточная мудрость путь в тысячу Улье начинается, начинается с первого шага, шага да? да, вот как раз, мы же сейчас смотрим на восток у нас же оттуда идут наши какие-то энергии, которые нам помогают стабильно себя чувствовать в этом мире, давайте посмотрим на их мудрости путь в тысячу начинается с первого шага, сделайте его прямо сейчас проведите планерку со своим коллективом счастливо, я помчал дальше спасибо огромное